и а, стараюсь работать как с группой, так и индивидуально, учитывая особенности человека, особенности группы, и а, усиливая их потенциал. И это очень ценно именно для НКО, потому что мы а, стараемся изменить какую-то часть, по крайней мере, общества, решить какие-то социальные проблемы, и все это возможно только параллельно с изменением сознания. И школа тренеров как раз в этом помогает. Тема ценная, полезная для, в принципе, для ведущего любых видов тренингов. Для меня ценна личность было узнать три стиля управления группой, взаимодействия с группой или три метода работы с группой. Некоторые упражнения я взяла себе на вооружение. Упражнения, которые позволяют установить, углубить контакт между членами группы. Потом усилить потенциал группы. Я с некоторыми вопросами буду возвращаться домой, что-то буду анализировать, тестировать, возможно, адаптировать к своему стилю. Это невероятно ценный опыт.